Оу, это же светлый! Эй, эй, эй, Выглядишь так, будто ты hey, hey, hey. одинок поздночник. Все твои друзья бросили слизняка, как ты? Продажи пошли! Утечка! Утечка! А живешь ты в чертовом боссе, <свят> <свят> <свят> Друг, либо ты закрой глаза на движение, <свят> которое вы не хотите признавать, <свят> или вы не осведомили о масштабах скидки, обозначается наличием объект в форме сердца <свят> в вашем сообществе. И спасибо за просмотр! Ссылки на оригинал в описании под видео. А также, если вы хотите продолжение, то попрошу поставить лайк, коммент, подписку и включить режим ожидания.